Я пойду, а ты потом возвращайся. Не буду тебя задерживать. Постой! Я не знаю, как снять костюм. Шичи, поможешь мне? К конечно! О, да, там есть молния. Так сделано, чтобы молния не разъехалась, если я сниму Китель. Меня Шоури предупреждала. Что такое? Я не могу найти. А так, видно? Ну как, нашел? А, ну да, нашел. Пойдем в туалет. Ты же обещал расчистить мне путь.